не больно. Не мне шишек. Ой, да подожди, у меня голова не там. Да. <связи> <связи> <связи> а что это было? <связи> Кажется, дождь начинается. Всем привет, Вот тебе, вот тебе, и вот тебе. И вот тебе, и вот тебе. И вот тебе, и вот тебе. И вот тебе. И вот... И Ну да, Ташка ты ж красавица Th у нас сегодня Везет а -а -а. Тебе. Я убегу от вас Вы меня хотите съесть Такого я еще не кусала Снегом поступает Хорошо <свят> Итак, выбирай <свят> Я уже почти выбрала <свят> Так, выбирай Выбирай сюда Хорошо? Сюда правильно да, стою? Да, да, да, да. Это, это не сырое яичко. Не сделаю... Нет, нет, по столику постучи. Один раз. Вот. Вот. Это сырое яичко. Мам. Не подглядывать а а <свят> <свят> <свят> Так, все, даем только, только на бороду Нет, нет. <свист> подожди, ты мне в рот, Не надо в рот. писал набор. Там писал набор. <свист> там Там писал набор. Там писал набор. Мы так не договаривались! Договар... Стой! Не стой! стой! стой! А, помогите! Поставьте лайк! Нет, не хочу я! Сейчас я выкладываю! В смысле выкладу? В смысле выкладу? Это мне... Выкладывает она... Что ты там выкладаешь? Что ты там делаешь? Хватит! Оно сыпется! Я сделаю кашюту! Спасибо тебе! Смотри на себя! Какая ты красотка! Я, я Дед Мороз! Я Дед Мороз! Сила. Sí, no. А... И так будет всегда? Нет. Погнали за мукой. Давай, все, давай, Ну что то долго? Еще все готово. Человек искусственный. Уже отрезан у, него, у него, у, у него, у него, у него, у него, у него, у него не до мороза. Ра! <неприк> <пасух> Ставится моя. Я быстрее, я быстрее, я быстрее, я быстрее! Укуси. Да, глаз не поет, спасибо. <laughs> Да, <laughs> У нас есть баллончики, и мы будем сегодня ими красить Сережику волосы. А почему его на мне? <звы> его дымит идет Синенькие, синенькие баттеряжи. Ну это стой. Покажись, подними голову. Обалденный цвет, обалдеть. Итак, друзья, мы сыграли в такой крутезный челлендж. Смешной, веселый, озорной, грязный, в креме, в пенке, в торте, в блестках, в муке, во всем, что мы смогли придумать. Ставьте нам лайки, если вам видео понравилось. Приходите к нам на канал, подписывайтесь нам на канал. Мы вас всех любим и, и всем пока!